Коллеги, я думаю, сейчас мы много выступлений послушали, очень интересных и важных. Очень хочется пригласить Иваницкого Александра Владимировича к микрофону. Мы попросим его, во-первых, выступление свое сделать, а во-вторых, может быть, уже и подвести итоги, может быть, промежуточно нашего круглого стола с учетом тех выступлений, тех тем, которые мы сегодня осветили. Пожалуйста. Спасибо большое, это будет не выступление, мы с вами, надеюсь, отдохнем чуть-чуть, потому что 5 минут ваше внимание, и я ухожу с трибуны. А, немножечко о себе, потому что не все же меня знают, наверное. Мне 83 года, вообще-то, исходя из этого возраста, мне было дано бы право первым выступать, но бог с ним. А, из них 60 лет отдано спорту. Чуть-чуть было отдано блокаде, потом комсомолу. Я занимался там кожаным мечом, золотой шайбой. И 30 лет проработал на телевидении. Был главным редактором спорта, отвечал за весь спорт, радио и телевизионный, Делал Московскую Олимпиаду. Был главным человеком, ответственным за производство международной картинки для всего мира. Московская Олимпиада, вообще летняя Олимпиада, это... Зимняя одна треть, а вот три третьих – это Олимпиада летняя. В 2000 году ушел из стиль видни, потому что спорт загнали. Ну, чемпионат мира по легкой атлетике мы показывали в 2 часа ночи, чемпионат мира по борьбе в три часа ночи. Я пришел к нашим руководителям, говорю, что ну, надо вернуть спорт на достойное место, мне сказали, что ну мы будем на достойное место ставить те программы, которые приносят рекламу. На что я сказал, что тогда у публичной библиотеки нет никаких шансов выиграть у публичного дома. Получил волчий билет на телевидение, а сейчас не появляюсь, только на интервизионных каналах. Последнее, что я успел сделать, это как в качестве рекламы воспринимайте. Через месяц в издательстве выйдет моя книжка «Ломанные уши». В январе этого года наш современник, единственный толстый литературный журнал, который остался у нас на плаву, присудил мне премию за прошлый год по разделу «Прозы». За 200 лет существования этого журнала, который основал Пушкин, я первый спортсмен, который опубликовался на его страницах, и первый, который на сегодня получил литературную премию по разделу прозы. Ну, как бы все о себе. Теперь по теме, собственно. Я излагаю сугубо свою точку зрения. Мне кажется, что Олимпийские игры современности – это тупиковая ветвь развития спорта. Это огромный мыльный пузырь, я профессионально говорю об этом, потому что я занимался как бы, освещением, коммерцией, покупкой их прав и прочее-прочее. 135 миллиардов денег, которые мы тратим на, ну, получает профессиональный, в том числе, олимпийский спорт. Если бы эти деньги отдать сообществу научному, то у нас бы не было сейчас коронавируса. А от Кубертен ничего не осталось. В этом виноваты американцы, мы, бойкоты, допинг и прочее-прочее. Мы, к сожалению, очень редко говорим, что современные Олимпийские игры это своеобразный партаид, потому что он разделен на очень жесткие перегородки. И, допустим, вот и все сидящие здесь в зале, у вас есть дети, но ни у кого из них нет шанса, шанса стать олимпийским чемпионом по выездке. Потому что этот вид спорта для исключительно богатых людей. Так же как яхты, так же как и другие виды спорта. Есть спорты для негров, есть спорты для среднего класса, есть спорты для Азии и так далее и тому подобное. Мы не понимаем, в каких перегородках существует на сегодня олимпийский вид спорта. Естественно идет поиск альтернативных путей развития. Он разный. Он начался не сегодня. Вспомните спартакиады, рабочая Олимпиада 28 -го года в Антверпене была. Наши спартакиады, игры доброй воли, матч гигантов СССР США и так далее и тому подобное. Но э, возможно ли возврат, возможно ли реанимировать Олимпийские игры в современности, я убежден на 100% что это невозможно. Потому что при существующих экономических отношениях, где человек человеку волк, восстановить нормальный спорт, нормальное олимпийское движение, таким, каким я задумал Кубертену «Спортный мир», это невозможно. Я благодарен тем, кто здесь выступал, кто высказывал свое отношение в той или иной форме, такой же, как у меня. И я услышал у ряда выступающих поиск альтернативных путей. Потому что вот эти альтернативные пути физического развития, они же были в Советском Союзе. Вот официоз нас задавил и началось вот такое подспудное движение, независимое от спорткомитета, олимпийского комитета, лыжня Манжосова. Прекрасный пример, когда один человек организовал ежегодную гонку, новогодние, и она приобрела в общем колоссальные размеры и колоссальную популярность. Вспомните движение тури... туристическое байдарочников наших, бардов, песенников. Это тоже способ уйти от афиозы, в общем, заниматься спортом, но в другом как бы качестве. Вот на сегодня я думаю, что э, вы готовите будущее, потому что альтернативу спорту нет. Э, если сто лет назад человек проходил 26 километров в течение суток, ну, крестьянин, не только проходил, он еще рубил, носил, косил и прочее, прочее, то есть сейчас офисный планктон не занимается ничем или только в фитнес-клубах, как бы имитации спортивного движения, но это как бы гламурный спорт. Поэтому никакой альтернативы спорта нет и наша с вами задача сделать так, чтобы найти новые подходы, свои оригинальные характерные только для нашей страны, для нашей культуры. Я не исключаю, что мы можем стать зачинателями этого движения. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое.